Ребята, всем привет. Секундочку. Ребята, всем привет, меня зовут Вика, и сегодня будет достаточно долгожданное лично для меня видео. Сегодня у моей лучшей подруги Тани, я думаю, вы ее знаете, так как мы с ней снимали ни не одно совместное видео. Нет, не нравится. Так вот, сегодня у нее день рождения, и сегодня я готовлю для нее кое-что офигенное. И честно говоря, я уже безумно опаздываю, я накрасилась и собралась, у меня еще куча дел, а у меня до выхода 10 минут. Так что увидимся через секунду и оставайтесь со мной. Итак, я все еще опаздываю, и подробно, что и как, я вам расскажу уже, когда приеду. Так что, подпишитесь на мой канал, поставьте палец вверх под этим видео, и мы начинаем. Итак, я очень надеюсь, что я в фокусе, и что свет более-менее нормальный, и сейчас я вам поподробнее обо всем расскажу. Итак, предыстория. Таня знает и уверена на 100%, что я в день рождения школу ни в жизни не пропущу, и свои планы никогда ни за что никак не нарушу. Но я отпросилась со школы, я приехала к ней домой, и да, вот сзади вы уже видите шарики, я большинство уже надула, и у меня сейчас кружится голова. Ну да ладно, и в общем сейчас вы будете лицезреть, то, как я оформляю этот подарок я очень надеюсь что и тебе и тане он очень понравится поэтому поставь палец вверх подпишись на мой канал напиши в комментах какой самый приятный подарок делали тебе в жизни и давайте скорее начнем тань если ты смотришь это видео я еще раз хочу тебя поздравить с прошедшим днем рождения пожелать тебе счастья здоровья ты безумно важный человек в моей жизни и благодаря тебе в том числе я сейчас такая, какая я есть. Я очень люблю тебя и ценю. И давайте наконец-то смотреть, что же я сделаю с подарком. Для этой идеи, как вы поняли, нам понадобятся шарики. И дабы не тратить целое состояние на гелевые шарики, я использую простые. Просто двусторонним скотчем их приклеиваю к потолку, а на кончике привязываю бечевку. По-моему, это смотрится очень уютно и атмосферно. Также мне понадобятся фотографии, ножницы, скотч и маркер. На самом деле, эта штука затратная, но если постараться, можно очень даже неплохо сэкономить. И я взяла наши фотографии с 2009 года, то есть это достаточно много времени, это так круто, и на каждой фотографии я написала то, когда была сделана за фотографией, мне очень понравилась эта идея, я очень надеюсь, что вы поймете, как это делать, но к ниточке я прицепляю скотчем нашу фотографию, но почему-то этого не было видно на видео, я не знаю, почему так, но получилось очень атмосферно, круто, и мне лично этот подарок очень нравится, я думаю, Тане это тоже понравилось, так что как-то Forever in my mind, only you The pieces in my heart go away with you Forever in my mind, only you The pieces in my heart run away with you